Дорогие читатели, добрый день. Мы сегодня оперируем пациентку молодую с большой миомой матки, 10 сантиметров в диаметре. Вот смотрите, какая у нее матка. Располагается на задней стенке, узел 10 сантиметров. И оперируем по авторской методике с пережатием артериального русла временного. Я пережал сейчас артерии внутренней, подвздошной. И видите, не крови, это операционное поле. И потихонечку, потихонечку, аккуратно, без электрохирургии. Сейчас я вылущу этот миоматозный узел из матки с полным ее сохранением. Значит, сейчас я подсекаю, видите, сосудики, которые питают эту миому. Мы уже заканчиваем. Смотрите, какой огромный большой узел удалили из матки. Заканчиваем его выделение. Вот так подсекаем сосудики. Смотрите, мы уже финишируем без скрытия полости матки. Удаляем этот узел из органа. Смотрите, заканчиваю подсечение этих сосудиков. И мы с вами миомоктомию данной пациентки выполнили. Приступаем к следующему этапу, реконструктивному ушиванию раны на матке. Вот, видите, мы закончили. Начинаю ушивать рану нитью и лок. Видите, какая она большая обширная, мы сейчас из нее сделаем красивую-красивую маточку. Вот такими последовательными стежками вперед и на, и назад в много слоев вот мы закрываем эту рану, чтобы образовался у нас хороший полноценный рубец на матке. Смотрите, окончательно оперативное вмешательство, матку мы зашили. Вот, теперь я сейчас снимаю специальным зажимом снимаю зажимы дебеки с внутренних подвздошных артерий. С одной и с другой стороны. Запускаем кровоток в массу. Сейчас, видите, вот с артерии снял зажим. Оценим сейчас, есть кровотечение или нет. Мы видим, что оно абсолютно у нас сухая. Наш шов весь полностью состоятельный. Смотрим здесь гемостаз, все в порядке и приступаем к марцеляции узла, чтобы его у нас извлечь из брюшной полости. Он лежит пока рядом, очень большой, видите, какого размера мы удалили узел, 10 сантиметров в диаметре.